Господа, товарищи, всем доброго времени с Хочу в этом видео обсудить фильм «Человек на Луне». Итак, сюжет. Давно я так не ходила в кино. Прочла сюжет и нифига не поняла. Поняла только, что в фильме будет «Космос» и «Райан Гослинг». Все. Но! Но на деле оказалось все более чем понятно. Фильм рассказывает о миссии НАСА посадить человека на Луну, и показано это со стороны Нила Армстронга. Подача крутая, потому что кроме самой миссии нам показали, что же двигало Нила, то есть его семью. Фильмы о и в космосе. Кажется одна из самых заезженных тем в кино. Космическая Одиссея, Интерстеллар, Гравитация, Пассажиры, Армагеддон, Чужой, Стражи Галактики, Стартрек, Звездные войны, Аватар и так далее. Этих фильмов большое множество. Как вы уже поняли, тема космоса людям очень заходит. Я уверена, что многие из вышеперечисленных фильмов вам очень хорошо знакомы. Возможно ли удивить фильмом о космосе в 2018 году? Нет, не удивительно. Но режиссеру человека на Луне Демину Шазелу удалось меня удивить. Дамину Шазелу, демину Шазел. Ох, эти ударения, господи. Мне очень импонирует псевдодокументальный формат съемки и повествования. Этот формат проявляется в сюжете. Команде фильма удалось эмоционально рассказать историю неэмоционального человека. И Гослинг с его игрой глазами и мимикой – просто попадание в точку. Проявляется в картинке. Фильм, наверное, сняли на пленку, потому что только по цветам картинки и по Райану Гослингу можно понять, что этот фильм 2018 года. Стиль действительно того времени, 60-х, 70-х. А за операторскую работу отдельное спасибо. Отличный эффект погружения получился. Например, в сцене, когда Нил Армстронг впервые был в открытом космосе, я переживала, боялась вместе с главным героем. Там была и сильная трясучка, и скрипы болтов, и рев двигателя и установка камеры в такие места, что я ощущала визуально, будто я сижу рядом с космонавтами. Все это заставляло мое сердцебиение участиться и вцепиться в кресло в кино. Саунд-дизайнеры, которые и занимались этими мелкими звуками, очень качественно поработали. Ну и композитор Джастин Гурвиц создал атмосферу где-то страха, где-то горечи, где-то радости, а где-то гордости. И это просто супер. После фильма я вышла с кучей мыслей. Одна из них, меньше чем 50 лет назад, человек вступил впервые на Луну. А сегодня для нас космос и все в нем стало частью обыденности. Не всех людей удивил запуск ракеты Falcon Heavy с машиной Tesla и прямой трансляции оттуда. А меня удивляет наш огромный скачок в развитии. Но останавливаться не стоит. Вернусь к фильму. Я была бы только рада, если бы нам Детям в школах рассказывали и показывали великие события человечества именно в таком качественном формате. Я просто пребывала в восторге, я не знала все это время, как происходит. Это все в деталях, то есть я знала, что космонавты садятся в ракету, э, ракета улетает, там отсыпаются какие-то детали, но именно так близко, как было показано в этом фильме, я не видела этого. И такие детали, вот шаг на лунную поверхность, боже, это очень эпичный момент. В итоге, я настоятельно советую вам пойти на этот фильм в кино. Честно, у меня даже претензий особо нет к этому фильму. Все-таки Райан Гослинг умеет выбирать классные картины. Два с половиной часа радости и гордости. Я вышла из кино с прекрасным настроением. Наконец-то! А я снова говорю вам спасибо за то, что вы смотрите мои видео. И если вы еще не подписались на мой YouTube-канал, скорее сделайте уже это. Если у вас еще осталось свободное время, вы можете посмотреть мой обзор на Венома или на миссию невыполнимую. Спасибо за просмотр. До встречи!